Очень часто человек попадает в медиа войны, то есть кому-то перешел дороги, дорогу, и после этого медиа воины или медиа блогеры начинают вот как сейчас заплевывать и так далее и так далее. С чем это связано тоже имеет такой вот такую вариацию. Я долго не мог понять, почему плохие отзывы или плохие видео или плохие какие-то резонансные видео занимают первые места все связано с поисковой системой наша поисковая система google или youtube и так далее она реагирует на количество комментариев количество комментариев на комментарии а количество комментариев на комментарии где пишут какашка плохой не нравится пошел в баню там дурак идиот и так далее это создает резонанс и ютуберы и блогеры они начинают подтягиваться к тому чтобы создавать у людей желание написать комментариях как можно заставить создать у человека ненависть создать у человека беспокойство начать употреблять какие-то плохие слова говорить вместо мужчины мужики вместо женщин бабы говорить вместо люди лохи говорить вместо там еще чего-то там уроды ублюдки авантюристы, дебилы шпана фашисты там и так далее. Это все вызывает сразу возмущение. Почему? Потому что основная, основной контингент начинает смотреть. А если записать видео красивое, с хорошим языком, теплое, которое бы нравилось, то оно не займет никогда никаких хороших позиций. Почему? То есть там напишут просто спасибо. И некому будет это обсуждать. Почему? Ну, спасибо, как у стоматолога. Все, врач полечил. Спасибо, до свидания. А что об этом писать? После этого, а вот если бы там, знаете, почему очень много там, пейте перекись, пейте соду, там, тонами пейте, и набрала миллион просмотров, миллиард отзывов. Почему? Потому что одни пишут не надо, вторые пишут надо, да пошел у нее там еще что-то, еще что-то. И после этого это вышло там. А какой-нибудь врач выступил и сказал, что это все повышается за счет первоваткиназы, тумора, это все молочная кислота, она накапливается, все связано с циклом Крепса и так далее. Ему три человека написало, спасибо, очень интересная лекция. Ее... А эта лекция могла бы спасти миллионы людей. Но ее смогут увидеть только там, два каких-то врача, которые очень долго занимаются этой темой, ныряют в эту тему и пробуют это все найти на обычные люди никогда не увидят почему потому что там нету дурачок идиот вот правду сказал почему я сегодня так рьяно говорю о людях сегодняшняя наша лекция называется саморазвитие и